Здравствуйте, ну что же, давайте сегодня будем устанавливать программу Пинакли, так как я обещал ее установить, чтобы было всем понятно, всем ясно, чтобы не было ошибок и всяких вопросов, недоразумений, ну и в принципе все такое. А, перед этим, <coughs> а, как бы, ну она у меня давно, естественно, я устанавливал, не устанавливал, а скачал себе пинаклю 20, так как я с этой пинаклю 20 22-20 комплектовал вот эту 22 версию вот, для лучшего для лучшей проческой от работы сделал как сказать, сперва я сейчас установлю 20 версию потом поставлю 22-ую Почему? Потому что некоторый контакт, бонусный вот этот вот, он половины не устанавливается. Только на семерке устанавливается полностью. 22. Ну, не знаю почему, но как бы я добился успехов пока местах. Что может спирать 20, а потом 22. Но здесь она, как, как я объяснял, она полностью автоматически здесь тем более 64 битные а у меня система тоже самое 64 бита как бы это вот она 4 гигабайта и это 2900 вот она стоит так что я сейчас буду устанавливать эту сперва вот здесь у меня все стоит так мне вот этот не надо естественно ну ключи есть там все но на DVD, так что у меня DVD нету. то что русская версия. Ну и поперли. Ну вот, последние штрихи остались и устанавливаются. Так, все у меня есть практически. Ну что ж, вот она у нас установилась. Сейчас мы ее закроем. Если есть у кого-то желание, можете как бы 3D поставить, если можете это скачать. Но у меня же там же можете скачать с этого диска. Или с моего сайта Корсар. Ссылка, ссылка там есть у меня, можете посмотреть. Ну давайте запустим сейчас. покажем как это все Ну вот, как видите, она установилась. Сейчас покажет ключи свои. Вот она. Вот, в принципе... Вот так, но регистрировать пока не надо. Нет, пока. Ну пока не надо здесь. Ну вот здесь убираем это все. Так, ну что ж, смотрим здесь у нас. как видите здесь очень много переходов это надо перегружать ее ну вот как видите здесь очень много то которые половина нету у двадцать второй если ее устанавливать, ну, практически там совсем нету. Вот этого нету, этого. Да, они практически не будут работать. Вот. Ну что ж, сейчас просто я буду ее удалять. Ну, естественно, инсталляторы есть у каждого. Каждый свои идет, смотрит инсталляторы, делает у меня свой инсталлятор. На сайте он у меня есть, можете скачать его. Так, смотрим, что у нас здесь есть. обязательно типа ключей так это не надо вот это удалим вот это удалим вот это не надо это у меня свой коралл фоторедактор тоже не надо, что-то где-то я пропустил, не надо, не надо, ну вот эти вот три всего надо будет удалить. Ну вот я пока делал дисталляцию. выключу пока месяц то время идет ну вот практически удалилась она у нас вся делаем окей смотрим В принципе лишнюю ничего не удалили так ну здесь картина сразу очищаем чтобы не было Перед установкой 22 надо сделать кое-какие шаги. Смотрим пинаклю здесь то же самое. Вот так как она мне 6 четвертая, значит она здесь у меня должна быть. Вот пинакли удаляем. Так, здесь заходим в Windows. Нет, не Windows в этот Программ Data. Так, удаляем Пинакли здесь. Чтобы ключей не было еще плюс к этому. Так, потом заходим пользователи. Да, я понимаю, что это. Не то, что нам надо. Кто-то скажет, что это бред. Но.. Ой. Для полного эффекта удалить ну, вот они лишние удаляем Смотрим тоже в этой папке. Но ну, в принципе нету.